И жизнь твоя изменится. Мне этот последнее время очень популярен, что когда ты будешь стоять на краю, применим и в приобретении полезных привычек, тебя будет переполнять огромное количество энергии. Привет, чудесные! В этом видео я собрала методы, которые помогут нам начать что-то делать. Эти методы не обязательно повторять каждый раз, когда тебе необходимо приступить к действиям. Просто нужно знать о них. И в какой-то момент один из этих методов всплывет в твоей голове, ты его применишь, и жизнь твоя изменится. Итак, первый метод. Этот метод больше подходит для новых идей, задумок, мечт и так далее. И он звучит так. Сделай задуманное в ближайшие 72 часа То есть если тебе пришла какая-то идея Сделай ее в эти первые три дня Если ты этого не сделаешь первые три дня То энтузиазм сойдет на нет И вероятность того, что ты это сделаешь Будет очень маленькой Если ты физически не можешь сделать это в ближайшие три дня То хотя бы распланируй в эти три дня То, что ты будешь делать в будущем Следующий метод в последнее время очень популярен. Это метод правила 5 секунд. В следующий раз, когда ты поймешь, что тебе нужно начать что-то делать, но у тебя абсолютно нет желания для этого, ты в своей голове начинаешь обратный отсчет 5, 4, 3, 2, 1. И а, на, когда ты произнесешь последнее число 1, ты должен встать и начать это делать. Этот метод, кстати, применяется не только в обычной жизни, но и в экстремальных ситуациях тоже. Я совсем недавно прыгала с канатом в пропасть, это так называется, и там пока меня а, одевали, одевали на меня обмундирование, меня парень консультировал, и он говорил, что когда ты будешь стоять на краю, человек будет отсчитывать 5-4-3-2-1. И если ты после того, как он произнесет слово один прыгай, не прыгнешь, то ты точно не прыгнешь, потому что тобой овладеет страх, тобой овладеют инстинкты сам, самовыживания, и ты просто это не сделаешь. Ставлю небольшой отрезок видео, где я это делаю. Я вообще прыгнула на счете 3, потому что я, я почувствовала, что меня просто полностью а, заполнило страхом. И еще секундочка, и я передумаю, и именно в этот момент я помахала ручкой, улыбнулась и прыгнула Ужаса на моем лице не было видно, потому что такой я человек Не могу демонстрировать своим лицом а, все, что ощущаю Так вот, принцип в том, что если ты не сделаешь через эти 5 секунд то ты не сделаешь вообще. Просто ищи другой момент для этой ситуации. Следующий метод – это правило 5 минут. Если тебе нужно сделать какое-то действие, и оно занимает менее 5 минут, то делай его сразу же. Не нужно думать, что «А, я сделаю через час», «А, я сделаю через полчаса». Ты просто пойми, что тебе необходимо потратить меньше 5 минут для этого действия, и глупо его откладывать на потом. Ты просто заполняешь свой ящичек делан на потом еще одним ненужным действием. Старайся минимизировать э, дела, которые ты откладываешь. И именно благодаря этому правилу ты сможешь это сделать. Плюс ты можешь применить это правило 5 минут, э, соединив его с правилом 5 секунд. То есть ты понимаешь, что тебе нужно сделать, ну, например, тебе нужно пос помыть посуду, и там буквально 3-4 тарелки, и это точно займет меньше 5 минут ты понимаешь, что это занимает меньше 50 минут, сразу же в голове начинаешь отсчитывать 5-4-3-2-1 и приступаешь к действиям. Не думаешь, просто сразу режешь. Так. Следующий метод, я, я не знаю, как он называется, это японский метод, по-моему, метод пяти минут. Смысл в том, что для того, чтобы начать что-то делать, просто задаю себе в голове, что ты будешь делать это всего лишь пять минут. Ну вот тебе не хочется писать диплом, но тебе надо делать. Просто скажи себе, я всего лишь сяду на пять минуточек и попишу диплом. Если дело пойдет, то я продолжу писать Если нет, я просто стану и продолжу делать то, что я делала до этого Это всего лишь 5 минуточек Для 5 минуточек всегда можно найти силу волю, Всегда можно найти желание, всегда можно найти мотивацию А там уже как получится Но обязательно в эти 5 минут будь на 100% сконцентрирован и будь в процессе то есть не надо там сидеть, на накресляться перед компьютером и ждать, когда эти пять минут закончатся, чтобы встать и сказать М -м, «не получилось как-нибудь другой раз». Кстати, этот метод также применим и в приобретении полезных привычек. Если ты хочешь внедрить в свою жизнь какую-то из привычек, например, занятия спортом, то занимайся каждый день по пять минут. На пять минут у всех абсолютно всегда есть время, сила и мотивация. Просто пять минут. Ну подумай, пять минут. Ты засеки эти 5 минут, пока делаешь что-то. Ты увидишь, насколько кратки эти 5 минут, когда ты занят чем-то. В следующем методе, наверное, многое слышали под названием «Съешь лягушку». Смысл в том, что если у тебя есть какое-то дело огромное, например, похудеть то ты навряд ли это сделаешь, потому что за словом "выхудеть" кроется огромный перечень, список дел, которые необходимо сделать. Поэтому прежде чем начать что-то делать, распиши свое желание, действие, мечту, идею на маленькие-маленькие шажочки. Например, похудеть. Первое, что ты хочешь сделать, это посмотреть на YouTube огромное количество видео с упражнениями и выбрать для себя максимально удобные и приятные занятия. Ты выбрала это следующее собрать комбинацию одежды которую ты собираешься надевать во время тренировки и положить ее на полочку в нужное для тебя место день прошел ты это сделала отлично и так до самых маленьких мелочей не надо делать абсолютно все и сразу смысл в том что когда ты знаешь какой результат должен быть в конце конкретного действия то ты точно это сделаешь и в тот самый момент, когда тебе уже нужно будет просто встать, надеть одежду и включить видео, тебе будет это уже сделать гораздо проще, потому что ты уже сделаешь основную подготовку. Надеюсь, принцип понятен. Я смогла донести до вас идею. Следующий метод, мой любимый метод, это перестань делать херню. Вот серьезно, если ты сидишь, залипаешь в Инстаграм, осознаешь, что тебе нужно сделать огромное количество дел, но ты совершенно этого не хочешь сделать, просто отбрось свое занятие, встань посреди комнаты на пару минут и абсолютно ничего не делай. Вот действительно, я пробовала так делать. Через минут, секунд 30, наверное, ты начинаешь думать мне же нужно сделать это, мне нужно сделать это, почему мне нужно стоять тут две минуты, я хочу сделать что-то уже, я не могу так долго стоять, тебя будет переполнять огромное количество энергии и желания приступить к тем действиям, которые ты хотела сделать, но не могла из-за прокрастинации это отличный способ запустить себя и направить свое мышление на то, что тебе действительно необходимо. Тебе просто не захочется возвращаться к тому занятию, которое заставляло тебя прокрастинировать. Ну и следующий метод довольно простой. Никаких физических действий выполнять не нужно. В следующий раз, когда ты понимаешь, что тебе надо что-то сделать, надо приготовить еду, надо убраться в комнате, надо... Позвонить клиенту. В следующий раз подумай не о том, что тебе это надо сделать, как ты сильно этого не хочешь. А подумай о том, что у тебя есть прекрасная возможность потренировать свои навыки, подвигаться, приготовить прекрасную вкусную еду, сделать свою комнату великолепно чистой. В общем... Перенастрой свое мышление, подумай о той пользе, которая принесет тебе то конкретное действие, которое тебе надо сделать, но ты так этого сейчас не хочешь. Просто пойми, это дела, эти дела, они неизбежны, они есть в твоей жизни, и то, как ты будешь относиться к этим делам, это лишь твоя работа над собой. Либо тебе будет не нравиться то, что находится в твоей жизни, и ты будешь делать все из-под палки, либо ты начнешь любить то, что ты делаешь, и твоя жизнь окрасится в другие краски. На этом все. И помните, эти методы не обязательно повторять все одновременно. Просто в зависимости от настроения, в зависимости от готовности к той или иной деятельности, ты выполнишь один из этих методов. Спасибо за внимание. Заходите еще на мой канал, а лучше подписывайтесь. Пока!